Привет. Ну что, Федор, сегодня мы поднимем такую тему, как федерализм. Ну и мифы о нем, конечно. Как же без мифов. Вот ты зачем меня вызвал? У -у -у. Говоришь, ты же главный специалист по федерализму. Поэтому да, вызвал. я главный специалист. У меня есть пара учебников, и я их даже пролистал. Ну что, с чего мы начнем? В принципе, что, определ... тебя, что тебя больше всего беспокоит? Что меня больше всего беспокоит? Ну, самый вот классический миф, вот самый распространенный, когда вот человека спрашивают, что такое федерализм, обычно говорят, что это про этничность. Это вообще про этничность или нет? Про это про да. этнос или про что? Говорят обычно, смотри, если полнее сформулировать миф, федерализм это вот там, где разные народы они живут, и вот им надо обязательно тогда какое-то разделение, там обособление и все. Или это федерализм про другое? и да и нет и что, и что такое федерализм это децентрализованная власть децентрализованные полномочия то есть страной правят не из центра но но из местных так сказать центров, то есть это мультицентричность а в центре что-то прерывается Что-то связь прерывается. А, Проблема Да-да-да, <coughs> прошу прощения, меня Путин просто... Раз, Путин выдернул из России. Да-да-да. Да. А, вот, а, основной то есть, признак федерализма ⁇ это децентрализация властных компетенций. То есть регионом управляет не только центр, но еще и местная власть. То есть какие-то вопросы решает центр, например, внешняя оборона, а какие-то вопросы решает внутренний властный аппарат. Там, это могут любые вопросы. Например, скор максимальная скорость на дорогах. То есть в Калифорнии максимальная 65-70, в 90. То есть можешь катиться гораздо быстрее. Вот, то же самое в Калифорнии. Практически невозможно получить оружие. В Техасе там, или в Вермонте носи оружие сколько хочешь, сколько тебе нравится. Вот, вот пример такой. А в унитарном государстве вся э, власть исходит из центра. Все властные полномочия. То есть, по сути дела, унитаризм это... Э, по сути, он к нам пришел э, на смену Монархии, То есть сидит сверху царь на горе и его кабинет министров, и они так сказать, управляют всеми подчиненными провинциями. Вот. Только сейчас вместо царя у нас парламент, президент, либо парламент и президент. А все остальное то же самое. Налоги собираются снизу, поднимаются наверх, и с доброй руки царя или парламента перераспределяются уже так сказать, по регионам. А в федерализме нет, часть налогов остается, э и ча частью налогов распоряжаются местные власти. Это если мы говорим о фискальной децентрализации, а на самом деле видов децентрализации гораздо больше. Это легислативная децентрализация, судебная, э конституционно, э ну еще каких-нибудь можно найти э в списках. В общем, самое ну, главное, да. Да, что... что часть, зак часть законов да. делается на местах. Что федерализм это про многоконтурность власти да, когда не все именно с центра а когда часть полномочий есть у каких-то там регионов. Да. Это не обязательно, ну, да. что там другие этносы проживают. Там может быть просто другая экономическая обстановка, скажем. Так вот, к этносам я просто немножко э, зашел в определение, чтобы мы понимали, что это такое. То есть, по сути дела, это про управление. Это даже... То есть, это про власть и про управление, но дальше даже больше про управление. Вот. Что касается этничности... Мы еще вернемся к управлению. Почему это выгодно? Что касается этничности, то как раз-таки федерации, построенные на этническом принципе, на этническом. Они самые неустойчивые и, в принципе, насколько я понимаю, их выжило всего две. Это Канада и Нигерия. Все остальные федерации по этническому принципу развалились. С чем это связано? Это связано с тем, что мы объединяем разные этносы в одно государство. А еще Швейцария сохранилась. Мы разделяем, значит, собираем этносы в одно государство, но мы им даем одновременно суверенитет. То есть, а суверенитета никогда много не бывает. И эти республики, они все больше на себя суверенитета тянут, больше, больше и больше. Классический пример вплоть до полного суверенитета. Вот что такое федерация, федерализм? Это факт частичного суверенитета, сниженного. Так называемый сниженный суверенитет. Так вот, типичный пример Испании. Вот эти все баски и каталунцы, они все больше и больше выторговывают для себя вне зависимости от центра, и закончится этим, это все отделением от Испании. Которая, кстати, является тоже федерацией. То есть в Испании федеративно все, кроме названия. Название у Испании, по-моему, королевства. Но по сути это федерация, причем с очень древними корнями. Есть даже термин фуеризм то есть это испанский федерализм который начал свое шествие по испании в 1516 веке короче говоря вот. то есть там в испании были вольные как бы такие полувольные города со своими уставами со своими взаимоотношениями с испанским королем и это мы видим до сих пор но даже если каталунцы с басками как-то вырвут у испанского короля полный суверенитет, они все равно никуда не денутся, потому что они тут же окажутся перед лицом еще большей федерации, которая называется Евросоюз. То есть чем интересна федерация под названием Евросоюз? Она интересна тем, что в нее входят федерации же, например, испанская, германская, австрийская, бельгийская, английская и так далее. Это интересный феномен, малоизученный. Ученые сейчас, сейчас сидят и описывают интересный феномен в жизни человечества под названием Федерация Евросоюз. Вот. Поэтому федеративность, федеративный процесс, а это процесс, это не какой-то там готовый рецепт. Это процесс, процесс, по сути дела, торга между регионами и центром. Торга за власть за компетенции за самоуправление вот. примерно так и тут сразу напрашивается другой миф интересный и уже в чате даже про это пишут россия федеративное государство то есть в названии прям вот написано что российская федерация но когда начинаешь смотреть собственно суть отношений между этими регионами то вроде как-то и не очень-то федерация там выглядит. Как вообще? Россия, она реально федерация? Или это только шкурка, одно название? Ну, в принципе, это очень сложный вопрос. Очень сложный. Если отделить кавказские регионы от России, то Россия перестанет быть федерацией уже полностью. Но де юра, де юра на бумаге, да, Россия-федерация асимметричная, так называемая, федерация, но, на мой взгляд, с очень низким уровнем децентрализации. Но, с другой стороны, то есть мы сейчас можем сказать, что Россия не федерация, это миф, что она федерация, она никогда не была федерацией, она всегда была монархией. Вот. Но, с другой стороны, если мы сейчас посмотрим на кавказские регионы, то мы поймем, что они живут своей жизнью в рамках своих законов, пусть и... Неофициально, пусть это все де-факто у них э, отдельное законодательство существует. Но все же мы видим, что, допустим, Ичкерия, да, это по сути дела, ну не знаю, ну, султанат, как правильно назвать? Э, да. Такая монархия в составе монархии, княжества, может быть, со своими законами, со своими традициями, э, совершенно отличными от Российской Федерации. Субмонархия. Так назов... да. и и, да, и даже многие горе-оппозиционеры, такие как Навальный, возмущаются, ой, как эта Чечня живет не по центральным законам, а это батенька Навальный, это федерализм в чистом виде, э, таким образом проявляется. То есть и в Чеченской республике соблюдаются центральные законы, Там пользоваться рублем, не убивать, не, не воровать, там, иногда не да. нападать, когда нужно. Да, не на... Не нападать на соседей но ну, вот такие общие законы центральные. Они соблюдают, там, э, не знаю, дипломы принимаются, водительские удостоверения, вот это все. А с другой стороны, они там живут, как хотят, стреляют в воздух и всячески тусят. вот Женщин воруют на 16-летних многожовных. Я, я тоже об этом как раз. Вот, да, да. То есть у них свои законы, как в Неваде, прямо. Такая Невада да. у нас. На Кавказе существует. Да, вот ну, ты затронул таки Навального. Ну, Это опять-таки его как бы, личность характеризует. Какой он там демократ и, и какой он вообще, скажем так, поборник свободы. Да, Навальный, он является имперцем, монархистом. Он не является федералистом. Более того, я не могу сейчас припомнить, но у него были высказывания, которые меня возмущали с точки зрения федерализма. То есть он антифедералист по своей сути. То есть у него в программах там звучит, что вот... Федерализм нужно восстанавливать или там, наоборот учреждать, но его федерализм ограничивался какими-то такими мелкими местными вопросами. Там скамеечки как красить, там, копе налоговые копеечки как перераспределять. Вот у него федерализм так вот ограничивался вот такими местными вопросами муниципалитета. Да. А так, если посмотреть, то есть основные признаки, которые указывают на то, что Россия не Федерация, какие? Это то, что, например, назначают глав регионов, к примеру. Это можно отнести к тому, что это не федерализм. Потому что, ну, по идее, если это действительно более-менее имеют они самостоятельность регионы, то они не должны выбирать жители именно этого района выбирают себе там мэра, губернатора или кого-то еще, да? То есть раньше же были, по-моему, выборы губернаторов в России, а теперь их уже нет. Да, но они сейчас частично где-то есть, где-то их нету. В любом случае, понимаешь, по факту местная власть контролируется центральной А это уже антифедеративный процесс. Сейчас попробую объяснить. Есть так называемый принцип субсидиарности. Это, кстати говоря, католический принцип. Я слышал от христианских демократов его. Да-да-да. То есть, на, на самом деле, отцы э, федеративности в Европе — это католики. А э, не вот, протестанты? Есть, по... Нет. По федеративному принципу, насколько я понял, устроены католические приходы. То есть, в чем заключается а -а -а. принцип субсидиарности? Э, он звучит так. Нужно решать максимально сложный вопрос на минимальном властном уровне. А, а при этом центральная власть, она даже не знает о том, какие вопросы ты решаешь. Она узнает о твоих вопросах, если ты сам не можешь решить этот вопрос, и обращаешься в вышестоящую властную э, структуру, чтобы тебе помогли. Например, э, пожар у вас возник, вы местный пожарный, постушил этот пожар, и центральный пожарный, он даже не знает, что у вас был пожар. Но если у вас загорелся огромный лес, и вы не можете его потушить, вы звоните в центральную МЧС. МЧС прилетает, его тушит и улетает. Ее постоянного представительства нету на местах. Вот, mm -hmm. вот примерно так. То есть максимум вопросов решается на минимальном местном уровне. Вот это принцип субсидиарности. То есть как бы полусамостоятельные такие единицы административные. Примерно так. Вот. А в России этого нету. Так или иначе, по факту, Владимир Владимирович контролирует и губернаторов, и представителей, и судей на местах, и полицию через э, карательную структуру МВД, и все остальное, и больницы, и школы через э, соответствующее министерство. То есть, так или иначе, э, по факту, по факту, в России нет самостоятельности на местах. Так или иначе, они отчитываются в центр. Ну, в принципе, миф, я думаю, как ты думаешь, уже исчерпан, можно к следующему переходить? Или еще есть что-то сказать по этому поводу? Ну, нет, по этому поводу можно огромное количество чего ну, сказать. Да. Мне, в, меня рамках стрима, что, в рамках стрима, в рамках стрима. Что тебя беспокоит, да. Вот... В рамках стрима, хорошо, тогда, чтобы сильно не затягивать, следующий давай. Смотри, есть такой миф о том, что... Федерализм ведет к сепаратизму неминуемому, то есть мы как раз немножко затронули, страна развалится, то есть если сделать страну федеративной, дать э, полномочия частично в регионы, то это будет стимулировать отделение этих регионов, то есть они возьмут и скажут, а ну нафиг нам вообще этот центр, давайте мы заберем все полномочия себе и все. То есть типа федерализм вреден вот по этой причине, вот вреден он или нет. Нет, он как раз-таки полезен. Во-первых, он повышает эффективность управления, то о чем мы с тобой уже поговорили в начале. В чем, в, в чем, так сказать, суть? Самый лучший хозяин это тот, кто хозяин, тот, кто на месте, правильно? А если у тебя есть какой-то далекий центр и он управляет твоей хозяйственной деятельностью, либо политической, либо судебной, либо любой деятельностью твоей. Коммунизмом каким запахло прямо. Планирование, центральным планированием. Да, да, совершенно верно. Центральное планирование. То э, связь между местом и центром, она длинная, и она пролегает через большое количество властных рук. А властные руки, они, ручки, они очень шаловливые. Э, они любят куда-то запускать свои пальчики, что-то делать не так, ошибаться, да. как все люди ошибаются. И, в результате сигнал от периферии доходит в центр в искаженном виде. И наоборот, э, некая воля, некие решения центра, они доходят до периферии тоже э, в искаженном виде. В результате ни периферия не понимает, что хочет центр, в нашем случае Владимир Владимирович. Или Александр Григорьевич, кстати говоря, не понимает, что происходит в районе Варшанском, например. Вот. И э, Александр Григорьевич не, э, не понимает, и, и периферии не понимает. В результате получается большой испорченный телефон. Это тут же отображается на экономике на культурной жизни, на общественной, то, что мы можем видеть и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, и в Украинской Республике. То есть очевиден некий разлад. Соответственно, лучше, чтобы конечная властная структура находилась непосредственно у тебя через дорогу. Если у тебя что-то не так вот на районе, ты тут же позвонил местному полицейскому, местному там, я не знаю, мэру и так далее. И он решил вопрос, не согласовывая это с центром, никоим образом. Соответственно, часть полномочий властных, например, внешняя оборона, экология, они находятся в центре, то, что касается всех абсолютно. А местные вопросы, которые можно решить без участия центра, например, можно ли винтовки скорострельные или нельзя, они решаются на местах. Так, как нужно людям. И люди моментально реагируют на какие-либо изменения. Например, они решили, что им нужны скорострельные винтовки. Позвонили своему депутату местному, собрали там какой-нибудь местный парламент, решили, что да, нам нужны эти винтовки, и все. И через неделю люди счастливые идут в магазин и покупают винтовки, и часами их обсуждают, какая лучше там. Вот. Ну, то есть не надо годами согласовывать что-либо с центром. Uh -huh. То есть это ведет да. к ускорению процесса и к лучшему пониманию вообще, чего надо делать. Проблема. Да, скорость и качества. к меньшему потере. система становится динамичной, подвижной и, э, так сказать, гибкой. Гибкая система управления. То есть э, у, у всех разные законы, которые им максимально подходят и, возможно, не подходят другим. А, а тут что получается? Тебе из центра спускают какие-то законы, э, а, а тебе они даже не то, что не подходят, ты даже не понимаешь вообще, зачем они нужны. Вот, так сказать, зачем жителю Ставрополя э, общие всероссийские м, правила регулирования длины копыт северного оленя? Зачем? Вообще не знаю. Нет, Нет, даже не знает, что такое северное то, то же самое, э, зачем жителю там, Чукотки э, правила по э э регулированию удобрения для винограда? тут тоже незачем а ну, то в принципе если так подумать то в каждом из исполкоме обычно присутствует северный олень, обычно хотя бы один но но его не надо регулировать он не любит этого ну, ну, ну да, да да вот когда ты будучи чиновником становишься международом на местах и центральной властью неведомы ты невольно становишься оленем то есть ты, ты начинаешь вытворять такое вот, то, вот, вот мы видим на примере россии это тут испорченный да. властный государственный телефон. Все на местах вытворяют, что хотят, не исполняя ни волю народа, ни чаяние центра. То есть анархия, по сути. Mm -hmm. Так, ну что, mm -hmm. в принципе, другой тогда миф, тоже похожий. Если будет федеральное устройство, то это влечет к беспределу, к беспорядкам и, собственно, как вот в нашей школе исторически говорят, к феодальной раздробленности. Да? Местные такие возникают, они э, начинают делать свою валюту, выпускать, там свои частные армии устанавливают. Короче, э, ведет к феодальной раздробленности. То есть страна может формально не разделяться, например, да. Э, то есть сепаратизма нет. Государство одно, но каждый руководитель региона, например, там области какой-нибудь или там э, чего-то еще губернии. Он себя считает на местах царем. То есть он говорит: да, мы там, допустим, Россия или Украина, там Беларусь, но я тут самый главный, у меня как бы своя валюта, да, свой миссионный центр, я там буду свои рубли выпускать, там у меня своя армия, которая мне лично подчиняется, и именно вот в этой области управляет. То есть, вот такой вот. Нет, Что это? Федерализм не ведет к этому или нет? Какие на, на механизмы наоборот, там нет. защиты у него есть от этого? А то вот ты сделаешь на федерализм, а царек возьмет и установится, и все. И заберет себе миссионный центр, армию, там, суд. Все uh, не, но не, ну если люди, например, любители султаната, как в Чечне, решат, что uh -huh. им лучше такая форма управления, то почему бы и нет? Если люди хотят монархию, и такие случаи были, например, я не знаю, в Швейцарии, то есть часть кантонов там была олигархическая э -э, система, форма управления, у них там был режим олигархический, а в части кантонов была демократия. Нормально. То есть как людям больше нравится, как им эффективнее, как им выгоднее по деньгам, так они пусть и устанавливают у себя. Это во-первых. Во-вторых, Феодальная раздробность и феодализм они как раз исходят сверху. То есть есть король он пожаловал землю феодалу сверху. И феодал уже кормляется набирает там себе армию и отправляет эту армию к царю к королю. Вот что такое феодальное раздробность. При федерализме, наоборот, существуют общины или какие-то сообщества, они назначают себе институты, свою власть и уже уведомляют как бы центр о том, что они у себя тут обустроили. И центр говорит, да, молодцы, либо говорит, вот тут немножко подправить, у вас здесь какой-то царек несменяемый завелся, вы уверены, что вы его хотите? Давайте подправим, или наоборот, не будем подправлять. Смотрите, у нас в Конституции написано, узурпаться в центральной, федеральной Конституции, узурпаться власти запрещена, соответственно, ваш царек, он должен как-то пересбираться, сменяться, или еще что-нибудь в этом роде. То есть... Царек возможен, если его крышует более высокий царек. А при федерализме это невозможно. У вас нет крыши. Смотри, а другой случай: да. слабость центра. То есть царек он сильный, у него там армия, все, а центр слабый. То есть центральная власть пытается обратиться к другим регионам за помощью, там выделить им армию там, на подавление, или там полицию или кого-нибудь. А в других регионах сидят тоже царьки, только они послабее немножко. Они говорят, там, ну, сейчас не получается, там что-то такое. Короче, слабый правитель в центре. То есть, вот ты говоришь плохо, когда сильный правитель в центре, а если правитель слишком слабый, и он не может добиться повиновения региона. Но ты не забывай, что федеративное государство, оно основано на, на договоре. Если у тебя в договоре прописаны э, какие-то взаимоотношения, допустим, если штат Оклахома начнет воевать со штатом Техас, то штат Калифорния может направить свою внутреннюю армию, национальную гвардию, их разнимать. Если это все прописано, то почему нет? То есть э, вы же на местах назначаете себе форму управления, вы ее держите на коротком поводу. Если она нарушила местный устав, местный закон, вы имеете право выйти и защитить свои, так сказать, и конституционные права, и уставные права местные. Э -э вот. То есть э -э федерализм, он, он вообще придуман отцовами-основателями Соединенных Штатов Америки для э -э предотвращения узурпации власти как раз-таки. То есть если мы возьмем Federalist Papers, известный сборник писем, вот в 51-м письме э -э прямо пишет э -э мистер Мэдисон, что федеративное обустройство предотвращает узурпацию власти. Mm -hmm. то, есть, э, то есть даже если будет какой-то царек, он начнет, допустим, в Тульской области будет царек. Ну, так, так случилось. С помощью демократии, о которой мы позже поговорим в другом стриме, с помощью демократии выбрали, допустим, царька. Он подмял там под себя все и так далее. И это стало выражаться экономически. То есть люди Тульской области, они стали резко хуже зарабатывать, к ним перестали ехать инвестиции, к ним перестали ехать жители, они стали собирать мало налогов. Их регион стал гнить. А соседний регион, там не знаю, что там у нас, Псковская область да, или Тверская, угу. она процветает. У них демократия, у них там чуть ли не Анкап, у них там э, вообще все супер, у них там казино, проститутки и наркотики. Они ездят все на Роллс-Ройсах, у них все хорошо. И тульские ребята подходят к Тверским и говорят, слушайте, а что это вы так? А мы так. А вот у нас тут, смотри, у нас тут все хорошо, у нас тут шлюхи и блэкджек. Они возвращаются к себе домой, Думают, а нахрен нам этот царек нужен? А если тебе обратный пример, то есть царек пришел да. и наоборот регион стал богатеть. То есть ну просто какой-то лидер Ради сильный, бога. то есть регион богатый, а лидер не хочет делиться, скажем, с центром больше. То есть регион Ради стал бога. очень богатым и начали подумывать, а почему нам тянуть этот как бы центр? Вот как с Каталонией, да? Они говорят, что мы там кормим Испанию, мы мы там много налогов отправляем в центр, если мы отделимся, то у нас все будет наше. Ради бога, пожалуйста. То есть право на отделение должно быть, я считаю, жестко. Нет, вот это пример Гонконга. То есть у них там, по сути дела, царизм. И они процветают. То есть, ребята, вот вот как вы хотите, такой политический режим, такой себе назначаете. Главное, чтобы вам из центра это не было навязано. И главное, чтобы вам было от этого хорошо. Вот и все. И главное, чтобы не для всех этот режим устанавливался. То есть главное, чтобы людям жилось хорошо, а как бы власть для людей, чтобы была обратная связь, чтобы люди могли в случае чего что-то корректировать, менять, подправлять свою конституцию. Это один из признаков федерализма, то есть наличие местной конституции, подправлять свои институты, учреждать новые институты, упразднять отжившие институты. Например, выбрали царька, да, народ обеднел. Народ восстал, царька снес и решил вместо царька какой-нибудь там, не знаю, ввести другой институт, областной совет. А институт главы региона, он просто упраздняется. Воля народа демократическим путем, например. То есть, то, то есть даже если, если произойдет какая-то ерунда, типа беспредела, кровопролития и так далее, оно произойдет на маленьком участке территории. И не, не везде, то есть пострадает только маленький участок территории, а не вся страна, как, как Россия. То есть в России сейчас в центре полный бардак, и в вот этой стране страдает вся периферия, потому что периферия безвластная, она не может практически у себя ничего. Вот вам, пожалуйста. Так что уж лучше пусть будет маленькое зло на маленьком участке, корректируемое зло, чем зло вообще по всему э, большому колхозу. Опять же, конкуренция регионов. То есть в, в, в, в Твери лучше, чем в Туле, да, потому что там демократия. И, соответственно, тульчане смотрят, о, давайте мы тоже демократию сделаем. Вот. Но есть другой вариант. Тульчане переедут просто в Тверь. А, да, да, это называется голосование ногами. Это очень mm -hmm. хорошая вещь, очень важная. О ней очень много говорит Михаил Светов наш, светлый. Вот. Голосование ногами. То есть, когда есть федеративное обустройство, у тебя есть всегда шанс проголосовать ногами. То есть, переехать из Калифорнии, в которой жить невозможно уже, куда-нибудь в Техас, где шлюхи и блэкджек. Вот. И поэтому сейчас вот караваны американцев тянутся из Калифорнии в Техас, потому что здесь какой-то какой ужас творится. И, и власти калифорнийские начнут собирать меньше налогов. На, э, они увидят, что народ какой-то квелый и задумаются, а, а чё это они уезжают? А в Техасе в все те время наоборот будет приток инвестиций, приток налогов, приток людей, приток дискотек. Вот. И тем самым так мы даем сигнал своим властям, что мы довольны или недовольны. А если а если государство унитарное и везде на территории государства все одинаково, то нам даже некуда бежать. Куда мы можем сбежать? В соседней турецкой области, где такой такая же депрессии нет. В столицу только, там просто побольше обычно Ну да, да, да, да. Столица, столица нашей империи. Кстати, из-за этого Девья. проблема. Вот у нас в беларуси например, одна из проблем, что столица процветает. Ну как сказать, при нынешнем как бы ущербном режиме ничего не процветает. Но относительно, то есть все стекаются в столицу и в крупные города, все регионы приходят в запустение. А поляки, при том, что Польша вроде тоже не федеративная, например, у них они говорят, что у нас в маленьких городах там 20 тысяч люди живут, а зачем нам уезжать куда-то столицу? У нас все есть, как бы работа есть. А если поговорить именно о федерализме, то есть если у власти на местах больше полномочий, то есть они смогут управлять там налогами, например, в своем регионе, да, устанавливать в каком-то диапазоне там, да, то есть не полностью с центра будет для всех регионов, и для жирных, и для нищих одинаковые налоги, а можно будет регулировать по-разному, то тогда, естественно, в каком-то ущербном регионе можно установить очень низкие налоги, и это будет, например, привлекать там некоторых людей. Как я слышал, Федя, вот ты в Америке же, да, живешь. Там есть по поводу инвестиционного гражданства. Если ты инвестируешь в какой-нибудь ущербный регион, там, по-моему, 500 тысяч долларов только или сколько -то там надо, достаточно, и ты получаешь визу инвестора. А если ты хочешь произвольно куда захочешь, то, по-моему, только миллион. То есть это Нет. один из признаков, да, из проявления. Нет, не, не, не знаю вот, э, таких подробностей, но да, разные законы. То есть в Калифорнии один. Закон касаемо мигрантов. В у нас тут много бомжей и всяких нелегалов. И более того, все остальные штаты уже делают замечания в Калифорнии. ребят, вы что творите? А в других штатах жестче гораздо. смотри, Федя, не мифами, так сказать, едиными живы. Чат вот тоже пишет. Тебе вот вопросы пишет какой-то человек с ником Борис, ты не прав. Пишет Федор, а почему во всех штатах Этому человеку надо кинуть ссылочку, чтобы он к нам приходил. Борис, ты не прав. Дело в том, что этот человек никак не может понять, что так называемые представители, они представляют штат, а не людей. Ты уже читал да этот вопрос? Ну мы с ним давно знакомы. А да. понятно. Я просто он смотри Это... в чате что он написал. Почему во всех штатах только власть представителей над народом и нигде нет самоуправления. Власть представителей над народом это классическая эксплуататорское вот. государство. Вот. вот Борис не прав. Это Александр Евгеньевич, наш замечательный. О Евгений, Евгений Александрович. А, он почему-то не может понять, что вот эти так называемые представители, они представляют штат как институт, и они представляют для выборов института федер федерального президента. То есть по сути дела вот эти представители, они не касаются демократической стороны штата. То есть внутри штата все так сказать, происходит демократическим образом. И только одна вещь – это федеративный президент, его выбирают представители штатов, то есть субъектов федерации. То есть выборы президента в Соединенных Штатах – это выборы штатов, а не выборы людей. Это, это нужно понимать. Вот, а. А, э, Евгений Александрович никак не может понять эту разницу. А пропаганда, кстати, путинская в том числе очень сильно любит на это давить. Мол, в Америке нет демократии, там люди даже президента не выбирают. Там какие-то э, как их там представители да, выбирают эти э, ну, губернаторы там всякие. То есть от их голосов в первую очередь зависит, кто будет президентом. Сенаторы, нет, губернаторы нет, нет, еще кто Нет, нет, всех выбирают люди, кроме президента. Президента ага. выбирают представители, а представителей люди выбирают в первую очередь. То есть выборы президентов – это на самом деле выборы штатов для себя какого-то главы, но не выбор людей. Люди, они живут в отдельном государстве, они выбирают губернаторов, мэров, там не знаю, школьных директоров там, и так далее. То есть еще, еще есть такое, здесь у нас так называемая школьная власть, то есть отдельная ветвь власти, которая занимается решением вопросов, связанных с образованием обязательным. Вот и выбираются, значит, директора, выбираются, выбирается совет совет школьного округа и так далее. Ну что ж, тогда к следующему мифу. Смотри, есть такая байка о том, что количество федеративных стран невелико. Что это вообще экзотика какая-то. И, как правило, это страны-гиганты. То есть, ну, там, Америка, вот Россия ее все время приводит. Ну, Российская Федерация, да, значит. Федеративное государство. вот Америка там прочее. Вот, кстати, кто видел заставку стрима, вот там на ней помечены зеленым как раз страны с федеративным устройством. То есть, где задекларирован он. И это не экзотика, то есть их очень много на самом деле. Они на всех mm -hmm. континентах есть. Да, я видел эту карту. Дело в том, что Евросоюз является федерацией. То есть уже, уже всю Европу можно в зеленый цвет покрасить на этой карте. Потом далее существуют же разные виды федеративности. Например, Лига Арабских Наций это тоже своего рода федерация. Даже не своего рода, так оно и есть. То есть Лига это разновидность федеративного договора. Вот. Потом ООН, Организация Объединенных Наций, это же, это же попытка построить. Всемирную Федерацию, то есть руководство Всемирной Федерации, ООН, оно, оно как бы диктовало общие принципы всему человечеству. Вот. Но пока это дело не получается. Так вот, смотри, уже, уже мы должны покрасить в зеленый цвет весь Евросоюз, потому что это Федерация уже. Далее, я, к сожалению, не вижу этой карты. Вот, ну ладно, не вижу, потом посмотрю. Что я хочу сказать, что нефедеративных государств практически не осталось. Но как раз это и есть экзотика. У нас нефедерация является Республика Беларусь, э, Сербия и какие-то африканские страны э, кишлачного типа. Вот. Все остальные страны, они давно федеративные. Даже там взять мон, моноэтничную якобы Финляндию, у Финляндии есть федеративный договор с Аландскими островами. Или взять... Королевство Бутан, да, которое на, на, находится около Китая и Непала, рядом с Непалом и Китаем, то у государства Бутан есть федеративный договор, образующий ассоциативное государство с Индией. То есть, грубо говоря, Бутан опасается агрессии страны Китая, допустим, да, и он заключил ассоциативный договор федеративный с Индией, и Индия теперь своим ядерным зонтиком защищает Королевство Бутан. То есть даже такие маленькие как бы моноэтничные якобы страны, они все равно имеют какие-то федеративные отношения либо с соседями, либо с какими-то странами, либо там, с какими-то лигами. Вот. То есть о чем это говорит? О том, что цивилизованные страны, они договариваются между собой. А не страны или отсталые, недоразвитые, они не договороспособны, Они не могут ни о чем договориться. Ни внутри у себя в государстве, ни с внешними, э, э, так сказать, агентами. Да? Э, с чем это связано? Договариваться и сотрудничать всегда выгодно, чем быть самостоятельным. То есть это всегда какие-то скидки, преференции, отмены таможенных барьеров, отмены там, совместной обороны. Совместные какие-то оборонительные стандарты и так далее. А страны-Изгои они не могут ни с кем договариваться ни с собственным народом, ни с соседями. Поэтому весь цивилизованный мир уже сейчас, по сути, федеративный. Ну, либо стремиться к этому. Кстати, Федя, тут тебя уже оспаривают в чате. Вот ты говоришь, там уже пишут: типа ЕС это не федерация, это конфедерация. Нет, ЕС, это федерация. Ну, это как. Конфедерация это же как разновидность. Да, кон да, конфедерация эм, это разно ⁇ это разновидность федерализма. То есть есть признаки конфедеративности, но, вс но все равно и существует только федерализм, а все остальное ⁇ да? да, это, это просто подробные и тип прочее. федеративного договора. Это тип федеративного договора. По своей сути. ЕС э, ⁇ это гибридная федерация с признаками простой федеративности уже и конфедеративности. Более того, там, там вообще, я говорю, новый институт у них там даже появился, я, я не разбирался, но так краем глаза видел, Совет регионов, в чем он заключается. Дело в том, что в эту федерацию входят федерации же, и они таким образом утрачивают некую свою субъективность. И у них там есть какие-то уже взаимоотношения вот, региональные. Ну, я не изучал, надо будет посмотреть. В принципе, mm -hmm. это как бы не принципиально. Это, да, знаете, это... Так просто упомянул, что в чате такой. Мы же э, отвечаем, мы как бы следим за тем, что зрители пишут. Мы не просто тут что-то себе вот да, раз да, болтаем. Да. Нет, что полноценная мифу? федерация, в которую ждут очень сильно и Беларусь, республику, и Украину, и э, построссийские республики. <coughs> вот смотри, такой еще есть миф что федерализм и федеративность – это что-то конкретное, и есть этому определенный рецепт, типа, что ну, везде можно по одинаковому сценарию установить. А, Ну да, да, мы об этом говорили. То есть это не какой-то рецепт, вот как пишут в чате, что вот эту федерацию а – это конфедерация. Нет, это, это на самом деле процесс, как я уже говорил, распределение власти между центром и регионами. То есть так называемый властный торг. Где-то и он, и, он, и он должен, этот властный торг, да, вот это распределение, оно должно соответствовать каким-то вызовам местным реалиям. И соответственно, будь то этнические реалии, управленческие, там, я не знаю, военные реалии. И в соответствии вот с этими реалиями, с этими вызовами строятся федеративные схемы. То есть э, федерация это договор, договорное государство. А уж как вы там построите, на каких условиях? В каждом случае договор? договор может быть разным. Какие там пункты? Насчет чего договариваемся? Насчет того, что мы там, допустим, в республике Ичкерия будем уважать исламские традиции или насчет того, что мы транзит грузов между Белоруссией и Украиной как-то там полномочия самые широкие да. там где этноса, там можно допустим разграничить там языки в каком-то регионе допустим дополнительные да, да, государственные да. сделать или еще там что-то да какие-то вот культурные традиции как ты говоришь да где много мусульман проживает компактно там например можно более э, для них подходящие вести законы А в других местах там экономически например по поводу там транзита или например налогов то есть то договора разные могут быть в зависимости от ситуации. да да да то есть какая, какая стоит задача, такая, такой договор. Вот, например, интересный случай с Нигерией происходил. То есть в Нигерии было, по-моему, всего три штата. В результате два мусульманских больших штата объединились, э, взяли вверх там, в парламенте. На третьем немусульманским штатом, в результате, началась тяжелая гражданская война. Что они сделали? Они каждый штат... То есть там погиб миллион жителей, об этом, с этим мало кто знает. И решение каково было? Распилили каждый из этих трех штатов еще на 10. В Лютате сейчас там 30 штатов. И они, и они стали между собой конкурировать, их замкнули таким образом друг на дружку. В Лютате Нигерия сейчас довольно-таки э, небедное, процветающее государство в Африке, по, так сказать, являющееся примером. Образцово-показательное государства В Западной по крайней чем, мере. Чем больше дробления чем больше выражение чаяния местных жителей на самом низком уровне, тем эффективнее и управление, и торговля, и больше мира, и больше вариаций, и больше гибкости обойти какую-то проблему или закрыть какую-то проблему, или не допускать какую-то проблему. А когда у нас, извините, один закон на всех, то у нас, конечно, будут возникать в обществе напряжения и языковые, и экономические, там, и национальные, и какие угодно. Если эти... То есть федерализм — это способ снятия напряжения цивилизованным способом, без войны и без как это? И без, без подавления... Да более людей заключить некий компромисс и дать в рамках этого компромисса каждому свое то что ему надо да, да, не да, полностью дать, но так что это всех устраивало. дать компромиссу да. выражения в том числе и во властных компетенциях ну раз вы допустим мусульмане ну окей тогда принимайте на этой территории свои местные мусульманские законы разрешающие там многоженство чтобы детишки ходили в школу в платках я вот не понимаю зачем запрещать людям ходить в школу в платках, если у них это традиция. Вот зачем? Вот во Франции сейчас, там или где сказали, что... Ну, потому не что это на всю страну будет ходить. распространяться. Если ты запретишь, О. то это будет и на Париж, там и на всякие регионы, где там нет мусульман. Они скажут, а почему это мы? Мы не хотим. А, а так есть регион мусульманский. В нем разрешается ходить в платке. Соответственно, кто, кто хочет, так пускай ходит. Хоть в платке, хоть в общем? Мы приходим. успеваемость у ребенка была хорошая. Правильно? Мы приходим очередной раз э, к такому рассуждению о том, что свобода это хорошо всегда. Да. И федерализм как раз он подчеркивает и формализует, формализует э, свободу. Вот. То есть никакой центр, никакая демократия обширная, да, не навязывает. А что такое демократия, кстати, да, это кстати такое, меньш... демократия? меньшинства воли большинству. То есть в Гитлеровской Германии была демократия, если что. Евреев сжигали в печке демократическим путем, а не каким-то еще. я подожди, смотри. Сначала была демократия, она выбрала диктатора, он потом демократию устранил, ведь он же разогнал там все эти рехстаги, да. э, коммунистов там репрессировал. Вот под, и потом демократии не стало. А вот потом тогда и евреев и начали сжигать. Пока была демократия, их не сжигали. Она способствовала тому, что пришел диктатор. но ну, это то есть просто слабая власть. У нас вот тоже была демократия в 90-е годы. Как бы, да, хорошо, но она... Привела к тому, что пришел вот злодей, да, Бармалей типа Гитлера такой наш доморощенный Гитлер Лукашенко пришел и, и все теперь. А теперь демократии нет. Не, но ну все равно по факту там же была в Германии в гитлерской демократии. Ручку-то все тянули. Есть какая-то фотография, да. где все формально тянут ручку, один, а один такой сидит, ручку не тянет. И что получается? Вот эти, кто ручку тянет в нацистском приветстве, они подавляют свободу от того, кто не тянул. То есть это, сам, это вообще, демократия, самый опасный, самый опасный инструмент. Насилие и принуждение. То есть большинство, вот я сейчас морально апеллирую, большинство принуждает к чему-либо меньшинство. Это же, это же абсолютно аморально звучит. И вот Представляете, вот это большинство из центра навязывает свою волю ограничивать свободы людям на периферии. Соответственно, что, что нам нужно сделать? Мы должны очаг власти сместить макс на максимально низкий уровень, что, чтобы э, приблизить волю э, властную э, максимально близко к людям, то есть чтобы учесть все пожелания на места. Вот, это другое дело, а то сейчас зрители слушают и уже думают, что он здесь говорит? Э, это что? за Надо диктатуру устанавливать, монархию? Демократия это плохо, так что? То есть да. Ну извините меня, демократии нет в Англии. Там монархия. В Испании нет демократии, там монархия, чтобы вы понимали. Но так как Англия и Испания — это сугубо тяжело федеративные страны, то проблема монархии, проблема подавления свободы, да. она решается. Она выносится, монарх говорит, ну, ребята, вот по этим, по этим, по этим вопросам вы там решайте сами, а я пошел обедать, мне не до вас. Волею Понятно. царя приказываю вам установить демократию на вашем там муниципалитете. Все. А я пошел. <смех> вот. Сейчас мы подходим к последнему, я так думаю, заготовленному мифу. Потом немножко можно будет там еще по чату пройтись. А, а, ты, а ты, то... ты заранее миф заготовил? Что ли? А, ну, я по просто подготовился, пособирал эти мифы. Ух ты. Ничего Конечно. Себе. Смотри, Фетиа. Ты работаешь на канале ответственности. Еще один такой миф по поводу Украины. Вот я нашел. Украина была унитарной. Что это да? А как насчет Крыма? То есть вот мы знаем, что до того, как Россия аннексировала Крым, он вроде был как в статусе автономной республики. Вот какой статус Украина имела до 14 года? Сейчас да, это Она была вопрос. унитарной или федеративной? Так, ты затронул мою больную мозоль, мою больную назоль Дело в том, что у меня к владимиру Владимировичу свои личные претензии, как у исследователя федерализма, свои личные претензии к Владимир Владимировичу. То есть то, что Владимир Владимирович отнял у украинцев Крым и оккупировал его, это одна проблема. Они все знают. А то, что... Сейчас я просто ищу файл, прошу прощения. Так вот, значит, политологи называли до 2014 года, политологи называли Украину децентрализованным союзом с некоторыми федеративными признаками. То есть, что это значит? Это значит, что Украина, она была федеративным ну, или как хотите, квазифедеративным государством. То есть была Республика Крым. Там были нац меньшинства. Там было даже было два нас меньшинства по сути. Первое нас меньшинство обширное. Это крымские татары и второе русские. То есть и Украина Идя навстречу вот этим меньшинством, она создала какие-то федеративные договоренности, закрепила между центром и вот этим вот регионом. Что сделал Владимир Владимирович? Он своим захватом Крыма, оккупацией, он ликвидировал эти договоренности. То есть, на мой взгляд, это двойное преступление. Оно связано с тем, что Владимир Владимирович лишил Украину, большое, хорошо населенное государство, богатое, кстати говоря, потенциально богатая, Владимир Ильич а, лишил Украину федеративного процесса. То есть я считаю, что это преступление в квадрате, то, что он сделал. Вот. И... Ну… Я очень зол поэтому То есть, То есть с одной стороны, есть, это <связан> международное преступление, передел границ, нарушение территориальной целостности другого государства. с другой стороны, это еще и серьезное вмешательство во внутренние процессы, нарушение вот этого он, процесса он, он, он, он, он, по сути дела, убил всякую возможность э, украинскому государству развиваться именно в федеративном направлении. Но он сказал публично о том, что... Значит, было бы неплохо, там, по-моему, Украине федеративный статья или что-то такое. И все теперь воспринимают да, это но, как но, вот это... если ты говоришь про федеративный, значит, ты враг. Потому что Путин тоже так сказал. Значит, и, и ты но, тоже. Так... Но, знаете, Путин может сказать, хорошо питаться или, или кушать еду. И что? Украинцы перестанут кушать, что ли, потому что Путин сказал. Уже Путин всегда говорит плохое. Нет, Путин уже не дурак, он учился в институте, он знает, что сказать. Ну, к этому кстати, просто что добавить вернуть, да. предыдущие мифы, то есть по поводу сепаратизма, там царьков и прочее, да, то есть да. все это накладывается вместе и получается вот такая система. А на деле то есть получается, что это больше выгодно эти мифы, не Путину это олигархом, то есть они понимают, что федерализм отберет у них вот эти да, полномочия да. и поэтому они навевают миф, смотрите, Путин говорит, что это плохо и поэтому все, давайте забудьте об этом, не нужно вам это, это, это плохо. Да, да, тут, да. В, тут возникнут царьки, мы станем царьками, как только вы дадите федерализм, мы устроим федеральную раздробленность там все разграбим и разрушим, поэтому не надо да, да. оставляйте э -э нас. федерализм это просто страшный сон для олигархии, потому что это единственный а способ ликвидировать олигархию. Ну потому что олигархия, она возможно ее существование только если у олигархов есть доступ к центральной власти, к центральным рычагам, вот к этому спруту, который подчиняет себе всех. И собственно определение олигархии это власть федя ну, олигархи могут нет. быть региональными то есть олигарх может сказать я вот забираю себе к примеру там западную украину там львов какой-нибудь скажет вот моя здесь вотчина остальное у меня нет доступа туда но мне не надо я как бы тут сижу у меня тут мои люди и все То есть понимаешь к раздробленности вот многие боятся что это приведет к раздробленности какой-нибудь регион скажет что мы не будем подчиняться центру там олигарх сидит он скажет все это это мой теперь регион и как я бы страна его оли... теряет локальный олигарх да. Хотя это аксиомарон. Он может быть олигархом только если его крышует центр. Мы уже говорили с тобой о феодальной раздробленности. Uh -huh. То есть если, грубо говоря, народ на месте в Львовской области восстанет и решит скинуть местного олигарха, который не дает житья, то на помощь к этому олигарху придут другие олигархи. Uh -huh. А при федеративном устройстве это, это технически невозможно, потому что нет никаких властных полномочий а -а -а, вот прийти на помощь из центра. Понимаешь? Понятно. Проблема в центре. Ц, как если суть определение олигархии какое? Это централь, централизованная власть небольшой группы людей, своих, э, которые используются в, в, с целью личного обогащения. То есть аристократия – это власть маленькой группы людей, но с целью всеобщего блага. Олиг... Это по Аристотелю. А, и по Аристотелю же олигархия – это власть маленькой группы людей с целью личного обогащения. Соответственно, если нет центральной власти, нет олигархии. То есть на местах, в принципе, олигархии не может быть, если только народ не сам решит. Вот как это было в Швейцарии. То есть в швейцарских кантонах промышленных действительно были олигархии. Но, эти были, но, эти, но это были даже не олигархии, скорее, а аристократия, потому что такая форма правления, такой режим, он способствовал процветанию граждан. А если, извини меня, ты захватил власть Львовской области, ты олигарх, и люди страдают из-за этого, то они должны тебя, по идее, скинуть, чтобы жить лучше. Потому что жить лучше — это основное, основное стремление человека — жить лучше, правильно? То ну есть да. олигархии при федерализме невозможно, и как бы в таких странах, как США, федерализм установлен именно чтобы пресечь олигархию и монархию. О, это такой вопрос, скорее из разряда юмор, кто-то написал. А латинкой, ну, видно по-русски. Почему mm -hmm. русские Брайтон Бич не присоединятся к России? А кто им да я не знаю, почему. А им лучше так. Зачем им надо? Кстати, много патриотов, которые уезжают из России и вот где-то устраиваются, и потом они начинают кричать: Путин, Путин, слава Путину. А в Россию начинаешь говорить им: Ребята, чего возвращайтесь, там же рай на земле. говорят Не-не-не, спасибо, не надо. Мы лучше в в загнивающем поживем. Не, ну теоретически можно пойти по той же схеме, то есть русские в Набрайтоне, они должны организовать свои институты, э, так сказать, на, на, наладить э, с, свою власть, воздвигнуть, да? И уже начать процесс отделения соединенных штатов дело в том федя что видимо они понимают что с собой представляет государство российской федерации и в америке им нравится гораздо больше нафига им надо там какая-то ну, российская да, федерация набрать ну, нафиг да да они предпочитают другую федерацию mm -hmm. Получше. <laughs> да, да. то есть они как бы они как свободные люди они имеют право на выбор федерации И вот их выбор остановился почему-то на федерации под названием сша и не патриотичные совсем <laughs> ну как бы да это вопрос не это кстати вопрос Вопрос не ко мне а вот к тем русским нужно обратиться в совет русских э -э, брэйтон-бища и спросить ребята а на каком это таком патриотическом основании вы, вы предпочитаете не нашу федерацию а импортную федерацию нехорошо Сне, <сасыпленные> лишим вас георгиевских ленточек <сосы> <сосы> недостойного георгиевской ленточки ребята <сосы> Вот э, человек, видимо, не в теме. Говорит, что-то я не верю э, ни слову этому собеседника. Говорит, когда Россия отпустит Ичкерию, Федя, скажи мне сейчас э, четко дату, когда Россия отпустит Ичкерию. Ты же должен знать это как. Ух, я, я, думал, я думаю, что ты это есть... э, Опять же, опять же, в рамках федеративности эчкерия давно-давно себя отпустила. Владимир Владимирович, не будучи дураком, он дал определенную свободу определенным регионам, так сказать, это называется асимметричная федерация. То есть асимметричная федерация это когда все регионы одинаковые. Это вот США, Швейцария, там, может быть, Австрия, Германия, Австрия. А есть асимметричная федерация, это когда регионы, вот эти республики, да, субъекты федерации, они имеют. Разные правоотношения с центром. Это вот Канада, Квебек там есть провинция, потом Россия, кстати, типичный пример асимметричной федерации, Индонезия. В общем, асимметричных больше, потому что разные регионы, как правило, разнонациональные, разные люди там. Вот Швейцария была до гражданской войны асимметричной федерацией, сейчас она асимметрична вот, после гражданской войны, которая была в 1890 вот, каком-то году. По поводу Кавказа, да, это звучит как бы так. Володя отпустил, как ты говоришь, Ичкерию, назначил там злого султана, который мучает чеченский народ. Ну да, да. Но понимаете, чеченский народ не может справиться со злым султаном, потому что его крышует. Да, вот это э правильно. Верхний султан. Если а в не федеративном... поддержка Путина, то, наверное, да. справились. При истиннофедеративном устройстве э Верхние имеет власти уже по многим вопросам. Ну, так это месте. как бы говорит о том, что такие нефедеративные государства. О том, как да, раз да, говорили да, Кавказ, да. вот там все, то есть дела. А теперь пришли к тому, что оказывается и с Кавказом там все так не, не есть там хорошо. Ну, ну да, это есть сложный центр, вопрос. Центр но, управляет. Но большинство политологов, как бы российские же, считают, что Россия не федерация и в лучшем случае федеративные институты они являются спящими в России. Вот, при том что и просто на бумаге они... и все. В реальности нет никакой федерации. Да, да, они не работают, они работают. То есть либо они работают бутафорски, то есть есть какой-то бутафорский мэр, который решает какие-то там бутафорские вопросы. А на самом деле он по каждому вопросу звонит в центр, в министерство, там я не знаю, в МВД и так далее. То есть максимум, что он может решить, в какой цвет покрасить скамеечку. Но это же бутафория в чистом виде. Да. Думаю, ну, как почти час уже в эфире. Да, какие мы молодцы. Да, надо потихоньку думать уже о завершении. Так, что тут у нас еще есть? В принципе, ничего особенного, как бы так. Люди пишут там да, в чате. Но, но ты разобрался да. сам для себя-то? Ну, немножко? да, отчасти от Но вопрос, конечно, как большой. Ты думаешь, Кстати. А публику Республику Беларусь можно федерализовать? Не знаю, это, это довольно сложный вопрос. то, что больше полномочий на местах дать, это очевидно. То есть у нас и регионы такие есть. Nee, не, подожди подожди, подожди, подожди, подожди, минуточку. Тут, блин, полномочия двух видов есть. Э -э -э -э полномочия в рамках федератив... федеративного процесса, это полномочия, которые не контролируются с центра. То есть центр никоим образом в эти полномочия не имеет права залезть. Uh -huh. И это оговаривается на бумаге в договоре. А просто полномочия их центр может отозвать или контролировать. И в чем отличается федеративность от унитарности? В том, что центр может дать полномочия, может их забрать, или может их как-то контролировать. А при федеративном, а при федеративном все, центр в эту область вообще не лезет. Вообще, все, он, он о ней даже не, не знает. И это, кстати, большое не преимущество. Знаю. Потому что, смотри, Федя, я вот смотрел недавно, в 90-х годах такие у нас в регионах, ну, в связи вот с вот этой заминкой, там в связи с развалом Союза, на местах у руководителей были достаточно большие там в областях полномочия, но вот как раз вот этой особенности, которую ты сейчас назвал, ее не было. То есть не было федеративности, это и центр мог отозвать в любой момент полномочия. Да, Что да, они да. потом вот и это... сделали, как только пришел царек, он установился, вот Лукашенко, и он эти полномочия забрал. И теперь э, представители вот, в регионах, там губернаторы, они являются марионетками. Он их назначает, он ими управляет, они не могут э, даже дунуть без его, скажем так, воли. Да, Теперь. а при федеративном устройстве у тебя есть да. Договор... Поэтому он, я думаю, что нужен Федерализм Вот вот, вот, вот, вот, это, вот это, вот это, вот это компетенция наша, вот это, вот это, вот это компетенция наша. А вот эти три компетенции, вы можете в них влезть, но если мы вас пригласим, допустим, потушить mm -hmm. пожар, который мы одни не можем потушить, или, допустим, там разогнать э, вооруженную преступную группировку, э, на которой, с которой мы не можем справиться, потому что у нас мало народу, допустим, или соседний регион на нас напал. Вот то тогда вы можете влезть на время этой проблемы а потом вылезать отсюда вот это, вот это принцип субсидиарности да. интересный вопрос не знаю насколько получится на него дать ответ как обозначить систему беларуси и последствия при смене при смене режима видимо. А, ну, ну как пер, вы... первая часть вопроса более понятная как обозначить политическую систему беларуси наименья? А как бы ты обозначил монархия абсолютная монархия, монархия. А подожди, кто-то говорил княжество, да? Княжество. Или не княжество. Княжество. Кня. Да, княжество, кто-то говорил. Да, княжество, унитарное, княжество. Унитарное княжество. Не королевство. Ну, король, ну, на короля он же не тянет. Ну, почему? Я на маленького понимаю. короля. Ну хорошо, окей, ладно. Ну, в принципе. Короче, монархия. Монархия. Монархический строй. Монархический строй сейчас, по сути дела. Да, здравствует, король. Так что да. А по поводу смены не совсем понятно, что там последствия при смене. Ну последствия могут быть разные. Система старая, вот. рухнет в любом случае, рано или поздно. А что Киберпишет. потом будет? Что? Я говорю, кибер пишет. Мы даже мэра Минска не выбираем. Так и не выбирали. Даже вот когда я говорил вначале, были широкие полномочия на местах у губернаторов, там у председателей облсполкомов их все равно не выбирали там их все равно, по-моему, назначали, насколько я Ну знаю. вот, вот, это вот вам пожалуйста. Губернатора. Да. То есть кого-то выбирают. Таким просто. образом таким образом выражается воля короля, а не воля людей. То есть бенефициар этого назначения король. А что там люди думают? Ну блин, пускай приспосабливаются. Поняли, Федя? А фашизм. То есть с другой стороны, если посмотреть на белорусский режим, то он вполне себе фашистский. А совместить монархию с фашизмом? Вот в Италии во времена муссолини там был король а муссолини был вроде премьер-министром или кем-то и вот там был фашизм вот по отношению к беларуси как вот монархический строй вот это княжество да фашистское княжество а, а мы же с кем-то с кем-то из белорусов вроде как перечисляли признаки а, ну, это с украинцем, ничего. с Женей. Мы перечисляли признаки фашизма относительно Украины, есть ли они или нет. Ну вот можно зайти в Википедию, посмотреть признаки фашизма и посмотреть, есть ли они в Беларуси или нет. Есть, я вот, даже на... не глядя могу сказать, есть, Уверю, ну, уверен. Есть, но не все, не все. Вот в России есть все признаки фашизма, вообще все без исключения. Mm -hmm. Единственное, нет признака миллионы трупов, есть только там десятки тысяч, а миллионы трупов еще нет. То есть такой маленький фашизмик. Вот. А в, а в Беларуси, например, есть милитаризм. Скажи, пожалуйста, Беларуси. Милитаризма нет. Вот милитаризма Нету, скажу, видишь? нет. Видишь, а это важный признак. Есть империализм? Нету. Дело в том, что у Беларуси нет ресурсов. Для фашизма все-таки надо армию все это где-то питать. Беларусь не может, у нее ни нефти, ни золота нет. Она не сможет милитаризм потянуть. А ну, он бы был ну милитаризм. Что? Я уверен, Федя. Он бы был, если бы было больше денег. То тогда, возможно, и какая-то экспансия была бы внешне. А так, ну откуда им взяться? Сейчас только защищаемся. Реваншизм есть, это желание забрать. Нет, реваншизма территорию. нет, точно. Не на чем реваншировать. Это у националистов есть, у власти, имею в виду. Мы же говорим о власти, об официальной, которая ну, да, сейчас. Ну, да. У Лукашенко, по-моему, никакого реваншизма. У него наоборот, только воспоминания о Советском Союзе. Uh -huh. Многие даже жалуются, что он чуть ли не суверенитет отдать хотел там. Поэтому То есть, я, он... реваншизма yeah. точно нет. Понятно. короче он советский фашист тогда то есть у него обратный реваншизм у ну, него хочет... вообще в голове там намешана эклектика то есть вот кто знает говорят что он по разному даже говорит то есть когда там в перестройку до этого до перестройки он был чистым совком коммунистом потом началась перестройка он стал говорить про то что надо вводить аренду там надо неплохо было бы сделать так чтобы землю можно было продавать но как только он стал президентом он сразу же сказал что надо все наоборот Никаких продаж, никаких аренд, все, рыночные реформы, развернуть назад, все. И опять показал себя как совок. А когда становится похуже с экономикой, он немножко начинает так предопускать, немножко отпускать-отпускать рыночные механизмы, немножко говорит, вы там чуть-чуть поколдуйте там что-нибудь. А то экономика загибается, коммунизм же он только к разорению приводит всегда. Но, но коммунизм обеспечивает и его власть. Ну то есть вот эти советские механизмы, там государственное центральное управление всем, там управление ценами, там управление всем и вся. Он понимает, что рынок его скинет. Если он установит рынок, он не сможет больше там контролировать ничего. И это приведет к демократичности, ну к повышению демократичности по любому. То есть появятся богатые люди, они начнут думать, что а о чём там как, а может нам надо там как-то что -то с властью делать, потому что ну, они же не будут терпеть. То есть он боится того, что оппозиция появится, усилится. Так что так вот. Ладно, это мы как-то уже ушли в другую сторону. Да нет, хорошо ушли. Действительно, то есть такой обратный реваншизм у Лукашенко это интересная тема. Советский реваншизм. Советский реваншизм. Давай характеризуем так. Советский реваншизм. Таки да. да, кстати, Лукашенко таки да, он же как и Путин говорил, еще даже в 90-е годы и сейчас, по-моему, напоминает, что крушение Советского Союза это одна из величайших в мире геополитических катастроф как и путин а ну вот так что вот вы, пожалуйста пришли к тому что есть к пусть будет на всякий случай до а какие там еще какие еще у нас там признаки признаки да. ну, вот основные это вот этотизм милитаризм реваншизм Это все написано в Википедии. Не, ну просто, Признаки Федя, фашизма. они же не все должны быть. Умберта Эка, по-моему, говорил, что 6 или 7 там достаточно уже, чтобы говорить ну, да, о том, что да. фашистское может быть государство. Из 13 или из 14 там признаков. Половины достаточно уже, что государство фашистское. Вполне. Ну вот основ основная, да, это милитаризм, империализм, антилиберализм, самое основное. Антилиберализм, есть... да, есть. Этатизм, антилиберализм. Это... То есть э, э, антилиберализм, собственно, это, это, это в принципе уже определение фашизма в, в, чи, в чистом виде. То есть э, что такое антилиберализм? Это э, отрицание э, прав меньшинств вплоть, до, вплоть до, прав, до прав личности. То есть когда ты ставишь интересы государства выше интересы личностей да. то есть э, то, вот это уже как бы не то, что с этого момента начинается фашизм, а это уже утверждение фашизма. То есть достаточно антилиберализма одного признака. Государство выше личности. Ну тут любое государство по сути считает, что оно выше личности. И только всякие институты они защищают. То есть в других странах, в развитых, там демократических, там есть всякие ограничения у государства, чтобы оно сильно не давило личность. А в более этатистских там и таких ограничений нет. Там государство всемогущее, там жесткая вертикаль и как бы человек не защищен от государства ничем. Там вплоть до того, что они могут права человека отрицать, как КНДР какой-нибудь, не подписывать декларации и все, как бы сказать. Государство. Я, и... уже, мы, мы, мы... Я, я, я уже я уже вижу, как чернеет твой галстук. Да. Потому что анархические речи толкаешь. Смотри, я старую. Так. Государство плохо нельзя. Что? Государство плохо нельзя говорить. Нужно, нужно. А кто, ну кто кроме нас о нем плохо скажет? У нас есть целая куча каналов, кстати, которые за счет налогов существуют. Они говорят о государстве только хорошо, никогда ничего плохого не говорят. Ну кто-то же должен сказать, как бы, разбавить немножко. Эту бочку говна немножко разбавить ложкой метка. Ну да. Чтобы вкуснее пахло. Да. <с> вот здесь говорят кто-то в чате пишет что вы говорите у нас в украине фашизм ребята вообще не поняли мы про беларусь вообще-то говорили нет не, мы просто я спорил с одним украинцем а -а -а -а. мы как бы не то что спорили а... ну, просто сейчас взяли про признаки не... фашизма и решили их найти в украине вот какие-то нашли какие-то не нашли ну вот вот. Это если что, за да, кто чат смотрит, мы сейчас по поводу Беларуси, вообще-то, говорили, если что. А то я думаю, некоторые там уже подумали, что это мы об Украине вот сейчас говорили, что там царь. Не, ну мы, но мы обо всех говорим, в общем-то. Ну, обо всех очередь. мы говорим. Да, но в основном да. о Беларуси говорим, о России. Обо всем мире говорим mm -hmm. сейчас. Что, пора, наверное, заканчивать потихоньку уже все-таки. Да, да, есть вопросы еще какие-нибудь. Вопросы какие-нибудь? А, вот, Ты тут вопрос. Вопрос. Лунный свет задает вопрос. Он, наверное, думает, ну, про тебя, наверное, говорит. Наверное, думает, что на Донбассе гражданская война. Ну, то есть тебя уже записали там в сепаратисты, в путинисты и во всякие другие исты. Я так понимаю, некоторые люди. То есть раз ты говоришь про федерализм, а принято считать, что федерализм это плохо, с подачи там определенных товарищей в Украине, что это абсолютно плохо, то тебя уже записали чуть ли не в путинисты. Что ты, наверное, Крым российским признаешь? И считаю, что в Донбассе Россия не вторглась. Что ну, ты скажешь? Я, не знаю, я в сегодняшнем стриме не хочу, так сказать, ударяться в фанатизм mm. и давать фанатичные ответы. То не, есть... не фанатичные, но такие... Россия же вторгнулась в Донбасс о чем не но ну, ну давай рассуждать Ладно, по, по первому пункту гражданская война то есть э, давай рассуждать чисто логически по-научному украинцы считают жителей донбасса э, сами гражданами да. считают, правильно вот украинское государство воюет с вооруженными фермирования в которых есть граждане украины с донбасса это есть или нет ну в том числе но ну, а зачем ну, вот кто? Но какая разница? Элемент гражданской войны присутствует. Ну, а элемент. Ну, просто возраста, речь, элемент. видимо, о том, что некоторые вот всякие путинисты они считают, что там только гражданская война, то есть там нет экспансии российских войск. То есть там есть, есть общая экспансия в, российских в, принципе, войск. в принципе, это может быть чисто гражданской войной, но факт агрессии Российской Федерации заключается в том, что Российская Федерация всячески поддерживает эту гражданскую войну. Соответственно, Российская Федерация является агрессором поддерживает наемниками поддерживать да. оружие она вмешивается во внутренние дела Украины, соответственно она агрессор а гражданская это война не то гражданская есть... какая -то разница Россия все то равно есть стоит... без разницы агрессия путина все равно есть, то есть какая да, разница? российская федерация все равно является агрессором независимо да. от того гражданская это война или там война с инопланетянами угу. точно так же и э с крымом Российская Федерация в любом случае остается агрессором, вне зависимости от того, чьи Крым. Украинский, российский или инопланетный. И у Российской Федерации очень серьезные проблемы в этой связи. Эти проблемы я даже не знаю, как решать. Зря Российская Федерация стала агрессором. Вот что я хочу сказать. Ну, это как говорится, Путину скажи. Ну, Гитлеру ну, сказать, да, да. Адольфа алоизович Ну зря ты евреев. Зря, зря ты агрессором стал. Да, Но зачем? Агрессором стал, Можно было мирно жить евреями. с евреями. Он тебе скажет: Извини, дружище, я не могу. Понимаешь, чувак, не могу. Давай, Федя, уговорим: удава не глотать кроликов больше. Скажем Путину, что ты не будешь ни на кого не Ладно. Вот смотри вопрос в чате. Крым, чей Смотрю, да. как посмотреть. С точки зрения силы Крым российский, с точки зрения международного международного законодательства Крым украинский, с точки зрения э, воли народа возможно мы об этой воле народа не знаем. С точки зрения воли народа возможно вообще ничей. это надо устанавливать с помощью э, демократических процедур. И не а, а как же демократические в кавычках референдум который там террористы под автоматом он, он не был, это, это ошибка и он не был референдума никакого нет. Там, там там там не ну, там не слава богу это демократической процедуры то есть это акт агрессии российской федерации ох и а российская федерация это бы ватником том, доказать. это под бы заказать вот, вот говоришь ватнику и говорит, о, там референдум был вы, вы, вы. все вот не докажешь им. Но по факту, с точки зрения так сказать, суверенитета, Крым является Российской Федерацией. И Российская Федерация с помощью оружия защищает эту точку зрения. Это факт. Куда вы от него денетеся? Никуда. Захватили и защищают теперь эту территорию. Не отдают. Они способны защитить. Вот, например, Ирак напал на Кувейт. Он не смог защитить свое действие. Его выгнали из Кувейта силой. А Российскую Федерацию не могут выгнать из из, из Крыма силой, и из Донбасса тоже. Из Донбасса, наверное, могут, почему-то пока не могут. Вот. То есть это, вот эти на эти вопросы нет простых ответов. Вот что я хочу сказать. Ну ладно, на этот на этой ноте я, думаю, пора заканчивать, потому что как бы тема основная все-таки федерализм, а не какая-то политика какая да, да да да Ничего, подписывайтесь на канал. Вот там идет такая красная внизу штучка. Подписывайтесь на канал, там вступайте в группу в Телеграме и, и все остальное. В общем, да, про донаты не забывайте еще. Да, и пишите свои комментарии, и вопросы в, под описанием ролика. Если там накопится приличное количество вопросов, то мы сделаем миф о федерализме 2.0. Вот. А так в следующий раз будет, будем говорить про демократию. Но не обещаю когда, потому что мне надо подготовиться. Да. А времени у меня нету. И коту надо подготовиться. Он про ну, демократию ни черта не знает. Всем надо подготовиться. Нет, про демократию я обещаю, потому что... Пора, пора уже. Пора. Единственное, что вопрос когда, не могу сказать. Спасибо. У меня самого, знаете ли, это боль. Да, боль. Не забывайте ставить лайк, не забывайте поделиться видео еще. Все, давайте на этом мы заканчиваем.